Спешим поздравить от всей души победителей конкурса, по и выигрывай Бусаеву Елизавету и Пелясову Кристину с первым местом и вручить им замечательные призы. Спасибо. Вот эти ребятки, подойдите сюда. Смотрите, какие они дорогие за Смотрите, какие красивые шаги.